Что-то программа, которая у меня никогда не зависала, зависла. Время, которое осталось 4.57, уже, наверное, полтора часа висит. Вот. И вот здесь вот можете заметить, новый формат будет. Вы будете видеть меня, а не то, что я рисую. И, в принципе, я не буду рисовать. И дочь моя идет. Я видео хотел выложить сегодня, но не получается.